Друзья, всем привет! Сегодня покажу, что можно сделать из обыкновенных шайб Гровера. В моем случае это шайбы Гровера для винта М4, но, естественно, вы можете использовать как больший диаметр, так и меньший. Единственное, что могу отметить, точнее, что нужно обязательно отметить. Я рекомендую использовать шайбы Гровера именно советского производства. Почему? Да все просто! Китайское гамнище, что продается, сделано из какого-то пластилинчатого металла. Это же нормальная сталь, каленая и, соответственно, обладает гораздо более высокой прочностью, износостойкостью и прочими положительными свойствами. Разводим шайбу Гровера. Сильно далеко не отвожу, поскольку есть риск, что она просто треснет. Сталь ведь каленая. Если вы используете китайские шайбы Гровера, то я думаю, им ничего не будет. Хоть как их не разводи. Но пластилин, он и есть пластилин. В нашем случае советская добротная вещь. И еще одну. Thanks. Продеваем шайбу в шайбу. Оп. Вот таким образом. Сводим концы вместе. Вооружившись пинцетом и ухватившись им за шайбу, наносим немного на место стыка. Ортофосфорной кислоты для пайки черных и цветных металлов используется, если кто не знает. ну и обыкновенным паяльником паяем. Для того, чтобы припой более равномерно растекся по месту пайки, прогреваю еще и горелочкой. После примерно двух часов работы получилось, получились, точнее, две вот такие вот цепи. Прикручиваю медную проволоку, небольшой отрезок. С одной стороны и, разумеется, с обратной стороны. Деревяшка и фиксируем нашу цепь. Делаю в натяжечку. Готово. Прохожусь надфилем. Таким образом мы удалим излишки припоя. Я думаю, все понятно. Обработать надфилем необходимо с четырех сторон, то бишь в таком направлении, потом перевернем в еще одном, ну и так несколько раз. После обработки надпильником обрабатываем наждачной бумагой разной зернистости. Имеется вот такая вот декоративная штука. Блин, сейчас, секунду. Но зарастая мы хоть. Смотрю новости, уже козлы землю хотят продать. Ну что за страна? В общем, наша задача припаять сюда вот такой вот шайбу гровера. Интересно, догадаетесь ли вы, от чего эта деталь? Пишите в комментариях. Будем дискутировать. Вот такая деталь получилась. Да, кстати, я еще сплел еще одну цепочку уже из шайб М3. Сейчас мы сюда ее прицепим. Немного отполируем. А может и много посмотрим. Результат перед вами. Я сильно не полировал, ибо в моем случае в этом нет необходимости. Прикольно достаточно. Разумеется, шайбы Гровера могут быть друг, другого размера. И цепь может получиться шо корову. Нечто вроде кулончика. Все, можно идти в ювелиры. Запросто. Запросто. Благодарю за поддержку. Жмите лайки. Пишите комментарии. Пока.